Только как готов? Добрый вечер, дорогие друзья. 20.00 по московскому времени. И сегодня понедельник. Это значит, что пришло время узнать новые новости, поделиться новыми сообщениями, рассказать о том, что было достигнуто за прошлую неделю и что нас ждет в будущей, наступившей уже неделе. Ну естественно, по традиции, друзья мои, Хотелось бы передать микрофон, слово, напутственное слово Анатолию. Порадуй нас чем-нибудь. Мы знаем, что сегодня огромное количество новостей, что ты просто там у тебя гигантский список, и главное, что прошлый, скажем так, изи-лайф по сравнению с сегодняшним будет нервно курить сторонки, правильно? Не знаю. Я в прошлом лайфе я там кое-как уже Сидел там, дышал, как-то что перелеты, недосыпы. Не знаю, как вы все это стерпели, но тем не менее мы это сделали. И, и вообще, это круто, что мы каждый понедельник это делаем, без всяких там переносов, там, может быть. Ну, все хорошо, друзья, у нас сегодня несколько спикеров, еще кроме меня, поэтому у меня довольно-таки сжатой форме сегодня будет. И, эм, и сегодня, например, то, что вот по традиции мы, вот там последний там, я не знаю, там лайф, который мы делали, я говорил там новые курсы, новые спикеры там, э, и перечислял их, сейчас уже больше, ну, как бы это смысла делать нету, потому что… Уже понятно, что я скоро буду по полчаса только заголовки читать. То есть ну, смысл-то какой? То есть можно заходить на платформу. Мы сейчас занимаемся уже оптимизацией платформы. То есть что я сейчас имею в виду для тех, может быть, кто еще не знает или недавно подключились к концепту. То есть первую базовую версию, которую мы запускали, я говорю, что это просто база, от которой нам нужно оттолкнуться. вот, Это, это базовая версия сайта у нас провисела там почти год. И буквально пару месяцев назад мы уже выкатили уже хорошее обновление, то есть уже хорошую рабочую версию, это то, что вы видите сейчас. Вот. И сейчас по факту, что мы делаем, оптимизируем ее и помимо оптимизации дорабатываем. То есть, например, на прошлой неделе у нас появилась возможность добавляться спикером с любой точки планеты. да. То есть это очень важно, потому что тем самым у нас сайт сможет ну, как самостоятельно, динамично развиваться, то есть независимо от того, успевает наш служба поддержки или нет принимать спикеров, да? то есть это как такой следующий такой большой шаг. А следующее обновление, над которым мы работаем, это автоматические переводы, то есть я знаю сейчас все больше и больше, что спикеры стали теперь заходить, регистрироваться и видят, например, что на данный момент сайт только на русском и только на английском говорит, да, но там все-таки еще другие значки есть, то есть сейчас мы как раз ну, вот упорно дорабатываем и уже на, в конце недели приступаем к тестированию именно модуля, где сами пользователи, участники сообщества будут переводить этот сайт, то есть по подобию, как модуль строен на аналитическом сайте для сообщества. Да? То есть это большой следующий шаг, и после него уже следующее обновление, где мы готовим, где спикеры смогут самостоятельно выставлять цены на свою продукцию, и, соответственно, для участников сообщества будет контент, и будет контент, который именно на продажу, да, то есть, или будет, в общем, там интересная модель довольно-таки получается, вот, например, сейчас вип участник только вздумайтесь, да, цена биткоина, как вы видите, у нас на этой неделе пошла, в, как это была черная пятница, то есть можно было покупать со скидкой, то есть сейчас все еще можно, но ну, уже чуть вернулись, но тем не менее прям в пятницу, в субботу было классно. Вот. И сейчас там по факту у нас меньше 500 долларов, получается 80 курсов. Еще раз, 80 курсов. А теперь представьте, что эти курсы, они стоят каких-то денег. Какой-то 100 долларов, какой-то 200, 300, какой-то 500, какой-то и того более. И а, вот сейчас у нас суммируется, например, там VIP получит там столько-то курсов, там столько-то вебинаров. Также будет столько-то курсов стоимостью дальше, представляете, Да, вот представьте эти. Вот, и довольно-таки клевая штука, то есть, будет еще, ну, как, больше динамики, ну, и, конечно же, спикерам будет интереснее, потому что, с одной стороны, дается контент free, чтобы познакомиться, с другой стороны, наша же задача дать спикеру возможность еще и хорошей высокодоходности, да? вот, и, соответственно, я, со своей стороны, сейчас подготовлю несколько занятий именно для спикеров отдельно, то есть, вот с чем мы сейчас столкнулись, то у меня-то понятно схема есть, то есть как это все устроено, и как это работает, то есть, но ну, у нового спикера человека, который приходит, у него ее нет, да, то есть у него нет этого заднего фона, который есть у меня или там у тех, кто уже подольше. Вот, и поэтому я сейчас завершу одно-два видео, чтобы спикеры видели, как и эту систему можно использовать и как с ней можно зарабатывать отдельно тема будет интересно все хорошо давайте посмотрим у нас на этой неделе добавилось 6 новых спикеров их добавлялось больше но ну, многих их отправили на доработку потому что раньше было как приходит новый спикер там, по рекомендации там несколько там, разговоров пока там доберется до Артура потом Артур говорит да все добро и соответственно команда Артура там начинает все это внедрять списывать контролировать а теперь это спикеры делают сами и вы знаете не всегда получается то есть где-то не дописали текст где-то мало текста где-то фотография не в достойном качестве ну и так далее и соответственно ну, ну, скажем так большинство из них отправили с рекомендательным письмом доделайте да то то то то вот но тем не менее на этой неделе а, уже верифицировали а, 6 новых спикеров а, я не буду перечислять их имена, здесь мне почему-то на латинице их представ... ну, не почему-то, потому что они на сайте идут на латинице, поэтому ну, не хочу просто неправильное произношение делать, вот поэтому это делать не буду. Потом у нас появился новый курс, то есть это называется, курс называется «Привет, эксперт», то есть направление интернет-маркетинг и все, что с ним связано, то есть это господин Агум Розенталь, но это, судя по всему, на иностранном языке. Так, потом новых курсов у нас два. Это курс «Родители и дети» — первый урок появился, и курс «Твои возможности, человек. Секреты здоровья, жизнестойкости и продуктивности жизни». То есть первый урок тоже «Философские секреты здоровья». То есть это то, что уже появилось, что вы сможете уже посмотреть. Вот, по новым урокам — восемь новых уроков во всевозможных курсах. Тут их много, я, как говорил, перечислять не буду. У нас есть более фундаментальные вещи, которые сегодня стоит обсудить. Вот. И по вебинарам прошло также 6 вебинаров записью, в том числе и русский, и, и испаноязычные, то есть вот много всяких разных. И да, то есть это мы проходим, вот, в академии института появилось в институте финансовых грамотности два новых урока, то есть с одной стороны это мышление инвестора, а с другой стороны это брифинг, вот, а теперь следующее, следующее, что было по криптоноиду, то есть сейчас с сайта перемещаемся на сайт контрагента, то есть на криптоноид, то есть 19 ноября была запущена публичная бета-версия, и к этой версии имеют доступ все, квалифицированные партнеры сообщества. То есть квалифицированные – это те, кто в отдельные промежутке времени там, квалифицировались. Там было много всяких акций. Вот. И у нас что произошло на этой неделе, то есть это опять же, чего я и говорил, но люди не всегда меня с первого раза слышат, когда я объясняю, что, например, падающий рынок или рынок нестабильный, то есть, ну, что мы ожидаем от, от трейдеров или от каналов? Ну, это понятно, что, например, многие там ждали, что биткоин пойдет там с четырех, ну, дальше уже точно не пойдет, это вообще не факт, он до трех может гулять и так далее, но мы не знаем, когда будут эти провалы, и мы и так тянули, как уже могли, Ну, как бы люди думают, что вот нам на или мы там вовремя не выкатываем, То есть мы -то стараемся, чтобы для человека тоже, чтобы, потому что людям нужно привыкнуть, что такое торговля, вот я вам расскажу, например, мы когда на рынке Форекс торговали, это уже такой серьезный профессиональный рынок, где можно с плечом торговать и так далее, да, Например, когда у нас было что-то подобное, как сейчас, то есть рынки либо валятся, либо крут, непонятно, что происходит, либо где-то какой-то новостной фон, или где-то мы знаем, что будут объявляться какие-то новости, или глава Центробанка какой-то страны будет что-то заявлять. Как вы думаете, что мы делали в этот момент, вот трейдеры? Мы выходили с рынка. Вы просто тупо выходили с рынка и наблюдали за ним, потому что ты не знаешь, чего ожидать. Что и сейчас рекомендуется делать, наблюдайте просто за рынком. То есть мы работы свои продолжаем. То есть понятно, то есть у нас сейчас механика, кстати, насчет механики, эм, отрабатывает на 100%. То есть у нас ну, реально там ошибок практически нет. Там пару маленьких есть, но они такие редкие, что мы их просто не замечаем. То есть все, что связано с механикой криптоноида, работает просто на ура. Вот. Мы для того, для того чтобы... То есть независимо от того, как сейчас рынок идет, то есть вам нужно себе так представить, как только монеты пойдут в зеленую зону, все будут хлопать в ладоши и все будут счастливы, потому что там понятно, она уже только на хайпе, только на одном будет зарабатывать. Но на таких непредвиденных ситуациях, как было там на прошлой неделе, там, просьба не обращать внимания. Это ну, просто нестандартная ситуация. на чем мы сейчас работаем? То есть сейчас первый этап это нужно было запустить базовую версию, чтобы мы видели, как работает вся механика, отслеживания ордеров, а, снятие ордеров, выставление стоп-лоссов, если не дошло до стоп-лосса, снятие стоп -лосса, выставление новых а, таргетов, ну и так далее. То есть, вот эта вся механика, она готова. А, теперь следующим этапом, что мы делаем, дорабатываем админку для любого пользователя, то есть любой пользователь криптоноид может быть и трейдером, то есть он может посмотреть где какие сигналы, где кто что присылает и сам принять решение, там, где входить или нет. Соответственно, это, это, когда мы сделаем, что человек вручную сможет это входить, то есть первое дело вручную, второе дело это он должен с мобильного приложения, с Телеграмма, в частности с бота, там, выбрать биржу, там сказать, какая-то монета, Столько-то процентов от депозита, столько-то выставить 100 постов, ну и так далее. То есть это все управляется с мобильного приложения. То есть сейчас мы еще эту функцию допилим. Следующим этапом будет так, что люди сами начинают торговать. В следующем этапе мы делаем галочку, что сделать аккаунт публичным. И в следующем этапе можно будет подписываться на публичные каналы, потому что все-таки есть трейдеры-самородки, их немало на самом деле экономическую модель сейчас не буду озвучивать, там есть очень крутая фишка, которую вероятно мы будем использовать, но она еще не проработана до конца вот. и а, такой, такой, такой третий что ли этап, который большой мы будем делать, это мы устроим глобальные мировые соревнования трейдеров кто круче торгует, тот получит суперприз, вот. и соответственно эту площадку мы превратим как такой стадион для трейдеров, где трейдеры будут мериться силами то есть это основная цель и задача, почему? Ну, потому что Тогда будет очень много трейдеров и очень много участников. И, соответственно, от этого мы сможем подписываться на более эффективные, скажем, трейдеров, которые нам подходят. Так, хорошо, это я проговорил. Так, личных, окей. так, по, так сейчас... а, да, по сайту... По сайту я не сказал, когда мы планируем, то есть в течение двух недель мы планируем сделать апдейт основного сайта, то есть easy-busy.com, для того, чтобы участники сообщества сами могли его переводить. Да? То есть нам для этого осталось ну, примерно там, две недели. Как только мы заканчиваем работу над тестированием и выкатили это, сразу же команда переключается на доработку именно продажи курсов. То есть все это мы сказали. Следующая хорошая новость. Получил звонок от Себастьяна. Себастьян, если кто еще не знает, я напомню, это концерт VR. Наша цель была, то есть он к нам обратился, чтобы мы помогли ему. С популяризацией, с продвижением. И цель была минимальная soft cap. ICO идет еще до конца декабря, софткап закрыли на прошлой неделе. Он нас всех поблагодарил, сказал, что мы крутые, ну ждем от него видео, как он запишет. И, то есть всем. Всем, кто принял участие, большая благодарность. Следующее, for art. С артами тоже у нас хорошая новость. Самая хорошая новость в том, что нам уже отгрузили токены. То есть до этого у нас был договор по токенам, а теперь эти токены уже на нашем кошельке. Сейчас мы в ближайшее время, сроки говорить не буду, в ближайшее время доработаем функцию, чтобы можно было бы заказать свои заработанные монетки, там у кого-то 90 монет, у кого-то 200, у кого-то 300, там всех по-разному, да. Мы сделаем этот функционал, чтобы вы могли вписать туда май это волит, да и нам ваш май это волит мы отправим по заявке ваши монетки. Рекомендация монетки сразу как они появятся на бирже, не продавать. Подержите хотя бы пару лет. Вот, поймете потом, почему. Ну, вы так или иначе, поймете, хоть продержите, хоть нет. Ну, приятнее будет, если поддержите. Вот, потому что там все равно суммы не такие сейчас великие, но в течение пары лет они могут стать более интересными, поэтому лучше придержите. Так, это мы дополним и вам все расскажем в ближайшее время. Так, что у меня еще? А, да, небольшой анонс. Небольшой анонс. На следующую неделю по максимуму активность на лайфе у нас новый airdrop и новый серьезный прям ASEO. Вот, Деталей говорить не буду, вы же знаете, я не люблю это все рассказывать, потому что потом всю неделю будете только спрашивать, а что, а как. На следующем будет уже... Объявлена дата, когда мы проведем э, вебинар с одним из основателей, там будут показаны все детали. Э, мы этот проект уже больше месяца изучаем детально подробно. То есть, с юридической с экономической стороны все красиво. С технической стороны, очень круто. Софт я сам видел. Э, сейчас меня на неделю его устанавливают. Я еще и затестирую его, ну, как в своем обычном рабочем режиме. И э, э, со следующей недели уже ну, начнется прям целое дополнительное движение, которое у нас э, 3-4-5 месяцев прям. В общем, горячо будет. Да? То есть, ну, сейчас, может быть, непонятно, о чем я говорю, посмотрите вебинар, поймете. То есть, это очень, очень крутое направление, которое мы сейчас дополнительно берем, тоже связано с крипторынком, с криптобиржами, а детали потом. Китай чуть-чуть Так, и что у меня еще? Да, и в списке по проектам перспективным, то есть всякий мусор мы сразу отметаем, там понятно, ну, нету смысла сейчас там, дискутировать. Вот, сейчас у меня есть пять серьезных проектов на проверку, которыми мы сейчас занимаемся и тестируем. То есть я по ходу, по ходу ну, так, происходящего, то есть там каждую неделю буду давать вам... Обратную связь. Вот С моей стороны сегодня все. Если вдруг, Сергей, глянь, может быть, если есть какие-то вопросы ко мне, я бы с мне их ответил. И уже, наверное, передам потом дальше слово другим спикерам, потому что у нас… Да. да, Толь, спикеров у нас сегодня трое. И еще есть новости. И смотри, в чате единственный вопрос, что с криптоноидом уже? Вот хотят какие-то детали. Каких деталей? Я же только что сказал. Криптоноид запустили, вся механика работает, ждем э, подъема рынка. Или, по крайней мере, его стабилизации. Потому что сейчас рынок крайне нестабилен. Нужно просто наблюдать. Ну, и вы можете торговать. Но я, например, у себя сигналы попринимал. Э, и, ну, э, говорить, ну, давайте так, говорить на то, что плохой там криптоноид или хороший. Давайте я вам приведу пример. Кто мне скажет, насколько за последнюю неделю просел весь рынок? Кто подскажет? Почти в два с половиной раза. Короче, от 30, 30 до 50-60%, в частности, если по монетам разглядывать, да, мой депозит просел на 1,3%. При этом, как бы, я счастливый. Я не знаю. И Жду, жду когда пойдет подъем, чтобы дальше уже это хайпануть. С криптоноидом все хорошо, а третье только что выдал. Если нет больше вопросов, тогда передадим другим спикерам. Да. По а криптоноиду, я думаю, что имеет смысл, наверное, отдельный вебинар провести, чтобы люди именно свои вопросы позадавали массово. Вот именно точечно, именно по криптоноиду. Это было бы правильно. А, Ну, не в режиме сейчас ну, прямого эфира, где... Идет в целом по новостям, тем более там спикеры ждут новые. Это лучше слово передать дальше сейчас, я считаю. Смотри, Толь, прям тут опять сейчас в чате все, ну, криптоной такие вопросы. Когда будет считаться начало отчета? Еще пока нет. Пока рынок нестабильный, ребят, ну, смотрите, мы же для нас это самих же создаем. То есть помните еще всегда, у меня точно такой же статус, как у вас. У меня точно так же все сделано. Вот. Сейчас пока, сейчас хайп начнется, пока не идет, то есть и акция все идет, то есть все пока остается по-прежнему, ну, потому что оно, ну, ну рынок, ну посмотрите какой-то я ожидаю, что он может у нас на 3000 еще раз сходить, это вообще очень даже возможно, то есть он может сейчас оттянется чуть там в декабрю, пока будет оттягиваться, все заработают, поэтому скажем так, если денег немного, ну давайте лучше сфокусируемся на том, чтобы их сейчас заработать для того, чтобы когда начнется хайп, чтобы их приумножить, ну хайп в смысле когда начнется рост, когда все в гору пойдет ну, давай бизнесом заниматься, а не фанатизмом непонятно. Или вот из крайности в крайность кидать. Либо все плохо, либо все супер хорошо. Да нет, не плохо, не хорошо. Если вот стабильно просто идет и все. И мы смотрим на то, чтобы это стабильно было. Толь, ждут еще обучения вообще по криптоноиду и по рынку в целом. Подготовили, на этой неделе уже, если не ошибаюсь, начнется. Артур, подкорректируй меня, там же, там же целый, целый ряд занятий. Алексей Муравьев проведет ну, действительно очень высокую квалификацию. Да. Кроме него еще, и я еще сделаю с вами отдельно, потому что я как с тех техотделом коммуницией. Готовится там ряд вебинаров, поэтому уже вот, вот они начнут. На сайте уже стоит, Артур? Нет, еще пока Разместите и в канале тогда людям сообщите, чтобы люди каждый раз там, ну, не заходили, не проверяли. В канале скажите, что будет все. Я, ли еще отвечу на тебя вопрос. Акция по криптоноиду действует. То есть до да, тех пор, конечно. пока он официально не будет, соответственно, запущен да, в продажу в массовую, то акции действует. При, действует. Поку... При подключении на VIP месяц бесплатно. Да. Все хорошо. И, а, так, ну что вам? Да, как я уже говорил, то есть. Мы это все дело превратим в соревнования, и это будет нормальная игровая составляющая, где трейдеры со всего мира будут мышцами мериться, ну, мозговыми, понятно, ну, интуитивными. Хорошо. А, Толь, у нас три а, спикера, ты представишь или мне представить? А, конечно ты, Сергей, я же только по своему списку мне вот его дали. Я... Все. все хорошо, да. потому что у нас действительно спикеры а, интересные, очень классные. И так, так, так, кого я здесь вижу? Ну, давайте, давайте, кто здесь? Андреас Винс. Это, давайте здесь прям регалий очень много. Давайте сейчас и познакомимся. Бизнес-тренер, коуч, предприниматель более 28 лет опыт успешного предпринимательства, 14 лет, из которых президент Академии виртуозных продаж. Здесь читать чемпион мира по продаже в личном и командном зачете В общем, здесь гигантский список Давайте, Андрес, добрый вечер, здравствуйте Добрый вечер, друзья Просто про вас такой список огромный Просто сдали, лучше уж с вами так познакомиться, пообщаться Расскажите, пожалуйста, что за курс вы нам подарите, о чем он будет И из каких навыков он будет состоять Окей okay. 4 декабря мы планируем провести первый курс для Изи-Бизи, и тема будет «Бег по кругу». Я немножко извиняюсь, у меня голос подсел, простуда. Поэтому в двух словах… Главное не голос, а практика. И слова, которые говорили. Как вы уже сказали, я большую часть своей жизни посвятил бизнесу. И 14 лет непосредственно являюсь президентом Адлер Академии. Провожу лайф-обучение на семинарах и вебинарах по самым различным тематикам. Есть бархатная продажа, виртуозная продажа, менеджмент, финансовые тематики, мотивационные темы, ну, очень много всего разного. Но я так думал начать с, с семинара, который называется «Бег по кругу». Дело в том, что через меня прошли, ну, в полном смысле слова, тысячи различных слушателей, и самых различных линейных и сетевых компаний и что я наблюдаю за все эти годы в общем то все говорят о деньгах все говорят об успехе очень часто меняют одну компанию за другой надеюсь что вот теперь в следующей компании уже сто процентов повезет и наконец-то люди не только будут говорить о деньгах мы наконец-то начнут зарабатывать и проходит определенное время и вдруг человек понимает, что он опять на том же самом старте, с чего он начал. То есть это такое понятие «бег по кругу». Я никогда не забуду, когда беседовал с, одной, с одним лидером одной компании в Украине. И она мне говорит, Андреас, вот вы говорите, что очень многие люди наступают на те же самые грабли. А я, можно сказать, танцую на этих граблях. Мы посмеялись, проходит немножко времени, и вдруг я вижу в скайпе объявление, то есть она пишет в своем скайпе такие слова. Давно уже живу той жизнью, о которой мечтаю. Ну, мне тогда было и немножко печально, и смешно. По одной единственной причине. Так часто бывает. Люди в иллюзиях находятся, в иллюзиях так называемого успеха, иллюзии денег, иллюзии свободы. И все эти иллюзии, они сжигают время, энергию и силы, а люди находятся там же, где они, в общем-то, с чего они начинали, там и остались. Поэтому я всегда говорю, что менять надо не компанию, а себя. И вот мы будем говорить на этом семинаре «Бег по кругу», что нужно сделать для того, чтобы наконец-то жизнь стала успешной. Чтобы не просто говорить об успехе, а чтобы его реально достигать. Какие для этого нужны принципы, какие инструменты. И вот э, мы будем говорить о том, что, в общем-то, у каждого человека есть 24 часа в сутки. И Микеланджело имел 24 часа в сутки. И у Путина 24 часа в сутки. И у любого другого, э, ну, скажем, политика, бизнесмена, слесаря, электрика, медсестры, да, у всех есть 24 часа в сутки. И не, часто люди говорят, а где взять время, чтобы стать успешным. И вот мы будем говорить о пожирателях времени. Мы будем говорить о том, что нужно сделать, чтобы время под контроль взять. Какие инструменты для этого существуют. В общем-то, это час-вебинар, будет один час, где мы просто сможем с публикой немножко познакомиться, где я покажу интересные инструменты, как взять под контроль время. Что нужно сделать для того, чтобы вот этот бег по кругу прекратился. Что нужно сделать для того, чтобы человек реально становился успешным. Я вот смотрю часто на различные сетевые компании, и люди вместо денег зарабатывают себе сетевую усталость и инфаркты. Очень часто бывает так, что переписывают огромную массу людей и становятся такими мощными сторожами на кладбище, потому что масса людей есть, а денег нет. И потом говорят, вот, все ерунда, я ни во что больше не верю, почему так? А почему таким образом это все происходит? Вот об этом мы будем и говорить. Как этот бег по кругу при прекратить? Что нужно сделать для того, чтобы человек реально мог действительно быть успешным? Вот в моем понятии успех – это когда человек в кратчайшие сроки с минимальными потерями достигает поставленную цель. Вот это настоящий успех. А когда люди говорят «успех», это значит «успей». Я всегда говорю, тот человек, который… Все сериалы пересмотрел, он тоже успел, но успешным не стал. Кто-то успел обсудить кому-то, помыть кости, кто-то где-то каким-то образом успел навредить кому-то, чего-то где-то как-то, кого-то обмануть. И таким образом он тоже успел, но он успешным никогда не будет. Поэтому не все наши так называемые успевания ведут нас к успеху. Очень интересно, что часто и очень много говорят о постановке цели как эту цель можно достичь когда я задаю вопросы людям на семинарах знают ли они что такое постановка цели основная масса говорит о своих мечтах цели как таковых ставить никто не умеет или очень мало кто их ставит на самом деле Андрес, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Будет все-таки один курс или это будет несколько курсов, вот бег по кругу? То есть, я так понимаю, это будет один вебинар, правильно? Да, мы сделаем один вебинар, он будет как реклама знакомства со мной, как знакомство с инструментами, как помочь самому себе. А мы планируем потом начать курс ошибки предпринимателя. И там у нас будет три курса, которые я вот готов сначала поставить вот на платформу Изи Бизи, мне тоже интересно познакомиться с моими слушателями, интересно посмотреть, как функционирует вся эта система. Вот. И потом, если я увижу, что действительно все это идеально работает, и есть интерес, тогда, может быть, мы пойдем к моему главному курсу. В основном он – это патентованная информация, это бархатная продажа. Это 10, или, скажем так, это 30 часов, или 10 трехчасовых вебинаров. Но это будущее. Сейчас я планирую вот 4 сентября сделать бег по кругу. После этого мы поставим даты, когда у нас будет тематика «Ошибки предпринимателя», где мы очень жестко, конкретно и серьезно разберем все ошибки и возьмем в руки инструменты, чтобы стать успешными. Ну, вот так Так я планирую пока. Понятно. Хорошо. Андрей, спасибо вам огромное. Будем ждать ваш курс и надеемся, что вы на нашей площадке уже поделитесь всеми вашими курсами. Постараемся. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, я хочу представить еще одного спикера, который также будет на нашей площадке в ближайшее время. Здесь уже личность медийная. Антон Бритва. Антон, добрый вечер. Добрый вечер, приветствую. Слышно меня? Здесь, конечно, слышно. Руководитель, хедлайнер мотивационного проекта для мужчин «Спарта». Антон, ну, я думаю, о «Спарте» здесь многие слышали. Скажи, с каким курсом ты а, заходишь к нам в сообщество? Что, что нам ждать в будущем? Сколько курсов, сколько твоих а, Ну, давайте начнем с того, что я, во-первых, захожу в сообщество, и это самое главное, и основная цель моего присутствия здесь сейчас а, не только анонсировать а свои планы – с точки зрения учебных материалов в сообществе, но и сделать и создать некую пользу во время моего присутствия здесь сегодня. А, так получилось в моей жизни, что какой-то промежуток времени назад мы вместе с Артуром Бином, одним из... Людей, которые активно продвигают проект, вместе провели целую неделю в Удейском море. Артур приезжал ко мне на регату, после этого я узнала, о сообществе из заинтересовался, естественно. И через, спустя какой-то промежуток времени мы с Артуром поговорили о том, что я могу сделать цикл небольших вебинаров, посвященных мотивации. И так как я человек, который последние 10 лет работает вопросами лидерства, дисциплины, мотивации – Автор самого крупного в России, да и не только в России, но и в Европе, проекта для мужчин «Спарта». Самого известного, самого скандального, самого нашумевшего. С одной стороны, и я человек, у которого сейчас практически 40 городов России за ее пределами, являются членами «Спарты», там, где проводятся систематические мероприятия, больше 20 тысяч выпускников. С другой стороны, у меня есть еще и как бы пласт личных заслуг, личных достижений, не связанных никоим образом со спартой. Например, я являюсь одним руковод... из руководителей и учредителем крупного фонда Я расту со спортом». Этот фонд открывает залы по борьбе с самбо-дзюдо в детских домах. Ну и я уже… Э, так получилось, что за последние 10 лет я, помимо ведения лекций и семинаров, скопил определенный пул личностных достижений, и э, есть большое желание поделиться своим опытом конкретным теми вещами, которые были для меня в свое время а, поворотной точкой или вещами, изменяющими мое мышление с а, компанией, с командой Изи а, Это, во-первых, я буквально в пятницу провел небольшой вебинар «Пять а, ключей мотивации», и в рамках этого вебинара раскрыл, один из ключей, или мы вместе с людьми, которые были на вебинаре, сделали упражнение, которое для меня было все время поворотным. Поэтому, если у вас будет возможность, посмотрите этот вебинар. Он о том, как наше окружение влияет на нас, как оно двигает нас вперед. И у вас будет возможность оценить, является для вас ваше окружение драйвером вашего развития. Но если будет, соответственно, позитивный фидбэк от людей, которые смотрели, посмотрят еще этот вебинар, я с большой радостью сделаю цикл вебинаров для проекта ближайшие я думаю мы сможем провести уже этой неделе но это не все чем я пришел сюда сегодня 28 декабря в москве событие из мира форумов из мира предпринимательских активностей она называется трансформация трансформация этот форум который номинально проводит правительство москвы для аудитории предпринимателей, которые зарегистрированы в Москве или ведут в Москве свою деятельность. На самом деле на этот форум а, есть возможность попасть практически каждому желающему, по крайней мере, если он является членом сообщества изи точно. А, я думаю, что многим из вас уже рассылали или еще разошлют или а, анонсируют ссылку, участие, регистрацию на этом мероприятии, кто находится в Москве или рядом с ней. Я прям настоятельно рекомендую это событие абсолютно бесплатно посетить. Почему? Да потому что сейчас а, я вот только буквально приехал с форума, а, может быть, кто-то читал от хорошего к великому, и а, все те же спикеры, которые выступают сейчас на аудиторию, и все те же спикеры, которые за выступления которых люди платят деньги, самый дешевый чек участия где-то 200-250 долларов, от 250 до там, практически 10 тысяч долларов доходит по стоимости билеты. Вот большой пул этих спикеров 28 числа выступает абсолютно бесплатно на форуме, который называется «Трансформация». Я периодически выступаю на этом форуме, я буду в участником панельной дискуссии, посвященной социальным сетям, и поэтому я с большой радостью э, имею честь пригласить каждого из вас абсолютно бесплатно посетить это мероприятие. У нас будет возможность пообщаться, познакомиться живую, возможно, найдем э, общие точки соприкосновения или те вещи, в которых можем быть полезны друг другу. На ну, так, а если говорить коротко, э, у меня есть большое желание – расти, развиваться вместе с проектом Изи Бизи. Я уверен, что мне есть чем поделиться и что подарить этому проекту. И мы будем двигаться, скажем так, степ -бай степ по шагам. Я буду передавать все то, что успел скопить за последние 10 лет работы. Как-то так. Ну, я не сомневаюсь, Антон, что ты принесешь действительно много ценностей, пользы и практики каждому нашему слушателю, участнику. Спасибо большое, что с нами, что будем двигаться теперь уже совместно. Рада тебя видеть. Хорошо, друзья мои, это еще не все. Хочу представить еще одного нового спикера, который вот начинает свои первые шаги в нашем сообществе. Здесь прям действительно профессионал в своем деле, как и все остальные, но здесь просто тематика определенная, которая вот прям для нашего сообщества, очень актуально. Это Дмитрий Плахов, председатель ассоциации сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга, руководитель лаборатории блокчейн не цифровых технологий. Дмитрий, вы здесь. Добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас. Дмитрий, а видео не будет? да? Мы вас слышать только будем. Вы знаете, я сейчас нахожусь... Вот так вот в в ресторане. Ну, И не знаю, если вас, вас устраивает такое. Конечно, устраивает, конечно. Блюдо, то я оставлю. Хорошо. А, а, добрый вечер. А, рад приветствовать а, компанию. Добрый вечер. А, приятно, что вижу так много а, интересных интересных коллег. А, с некоторыми я а, вот, вот сейчас впервые знакомлюсь. А с Вальтером мы уже достаточно давно. Вот. Большое спасибо, что пригласили на ваше, на ваше совещание и на трансляцию, которая будет на самом деле завтра с мероприятием, которое мы уже проводим 17 раз. Это метап блокчейн-разработчиков Петербурга, в котором инициативные разработчики или основатели проектов представляют свои разработки, обмениваются опытом, получают обратную связь от аудитории. Ну, в итоге, в общем, растут, повышают свою квалификацию в рамках нашего сообщества. За два года собралось уже более тысяч подписчиков и, как правило, около 200 человек офлайн присутствуют на наших мероприятиях, на наши этапе. Поэтому я надеюсь, что ясно, что сообщество станет достойным членом вашей, ваш, вашей компании сможет на вашем ресурсе, в том числе, продвигать какие-то свои э, вебинары, обучающие курсы и так далее. Поэтому надеюсь на, на твое сотрудничество. Спасибо. Хорошо. Дмитрий, спасибо большое. Рады вас видеть в наших рядах. Хорошо. Ты, наверное, еще раз или Артур, или Вальтер, сфокусируйте чуть-чуть о том, что трансляция будет идти на канале, то есть да, да. Да. на платформе, да? да. И э, там будет действительно очень ценная информация, и это довольно-таки эксклюзивная штука, что прямо оттуда будет вещаться здесь, на платформе. Да, mm -hmm. давайте я расскажу немножко. Мы... Да, не заигрываюсь, да, прямо по факту спасибо. Да. Мы уже присутствовали на одном из метабов, когда Артур был в Петербурге тоже. Очень интересная концепция, что собираются только именно профессионалы-разработчики, да, и такого у нас еще не было. И вот с канала. Дмитрия, как раз у них идет прямая трансляция. Мы сделаем прямую трансляцию в этот момент, когда будет идти на наш YouTube-канал, чтобы наше сообщество могло совершенно бесплатно окунуться в мир разработок, кому это интересно. Вот. Давай детализируем, что не на YouTube-канал, а прямо на платформе. То есть выходишь на сайт, есть в нажимаешь, нажимаешь То То Это так, наверное, правильнее было бы сказать. Да, все верно только а, говоришь. А. Будет у нас на платформе трансляция то есть, целом, да, хочу поддержать, поддержать, то есть такого еще не делали и для людей, которые вот мы просто ну, как обратно себя же собираем, и вот люди часто просили, дайте, пожалуйста, там, ну, какие еще там на уровень выше там профессионального контента. Друзья, прошу вас сфокусироваться как раз на этом мероприятии, потому что это крайне высокого уровня контент, да, то есть поэтому всех, кого интересуют вот уже детали или вот более-таки продвинутые знания, то это как раз... Это как раз вот здесь. Так, Сергей, извиня, я тебя перебил. Да я просто хотел твои слова еще раз объяснить, чтобы люди, которые... То есть, друзья мои, будет проходить серьезное мероприятие, и чтобы его посмотреть, это могут сделать участники сообщества, зайдя на сайт, где расписание вебинаров, смотрите непосредственно метап, подключаетесь и только можете посмотреть. То есть это и доступно только перейти. для участия. А, Фото, хочу, хочу еще от себя добавить. Сереж, ты прости, я такой наглый сегодня, нахальный. Да-да-да, давай. Не знаю, как это по-другому еще позвать. А, я хотел просто отдельно еще затронуть наших сегодня спикеров, то есть наших новых партнеров, которых затронули. Это действительно легендарная личность, такой как... Андреас Винс, то есть вот сегодня даже для кого-то из наших людей, кто были на, здесь вот на трансляции, люди, которые проходили тренинги этого человека, люди, которые знают тренинги этого человека, то восторг был искренний. Андреас, вам отдельное спасибо и благодарность, что все-таки в тот момент смогли меня услышать, когда мы разговаривали. Вероятно, не меня, может быть, кто-то до меня это был. Но для меня крайне приятно, что люди такого уровня и положения, как вы, помогают нам создание создании этого чуда для человека, то есть, э, вот. Вам тоже спасибо, ну, я поспал. Отдельно. А то, что, а то, что, спасибо, очень приятно, Адрес. А Точно так же хочу затронуть… Я э, с вами, друзья, Я просто времени уже нет. Да, да, да, да, конечно, конечно, Но, я да. просто пока, пока вот здесь хотел это договорить. Также и Антону Бритву, то есть отдельная благодарность, то есть э, парни, Ведут действительно очень серьезное направление, проводят очень большую работу. В частности, Антон, конечно, скромно так сказал, там, что фонд. Там. А на самом деле эти ребята тратят огромное количество своего времени, огромную ответственность берут за детишек. Если я правильно помню, я с, с Мирославом разговаривал, это уже сейчас у вас более 50 школ, да, где вы детям нанимаете тренеров. Дети растут со спортом, то есть не во дворе, где-то, вот как у меня детство было, да, то есть в подъезде, там, скажем, да, а именно вовлечение идет. И люди, вот, для меня это лично это очень круто. И я уже тогда еще Мирославу сказал, хотя мы с Антоном еще даже не говорили про это. Я только потом узнал, что вы совместно это ведете в фонд. Я, ну, как я не знал изначально. Мы через Сашу Благого познакомились тогда. Вот. И я уже туда сказал, что мы чем сможем, будем помогать, то есть, потому что я считаю, что это очень крутое направление, и вы действительно сами это все инициировали, то есть это очень круто. И, конечно же, хотелось бы Дмитрия Плахова, он, конечно, так скромненько, но ну, это человек действительно с большой буквы и в IT, и в безопасности, и в банковской сфере, и... Uh, я просто почему в это вот втесался еще раз, я просто хочу донести, насколько высокого уровня стали приходить люди. И если вот вы вспомните, год назад, когда я говорил, то есть когда у нас там было там борстка людей, которые ну, как, на инициативе создать что-то хорошее для человека и человечества, uh, все это вот такое идейное было, самбурное, помните, да? когда ни сайта не было, когда была просто голая идея, то есть, когда нас никто не поддерживал, то есть многие заняли позицию наблюдателей, но, тем не менее, были первые люди, вот, с которыми мы прошли вот эти первые шаги. И вы знаете, вот сейчас, я же сейчас прилетел с Бахрейна, ну... ну... Я, наверное, даже не знаю, как вам передать эти ощущения, но вот, чтобы вы понимали, то есть я разговариваю на уровне Центробанков, нас интересует определенное финансовое лицензирование там, для преданной деятельности связанное с блокчейном и все, что с этим связано. То есть, вот, уже на будущее. То есть я сейчас уже польстер готовлю на ближайшие там, два года, да, то есть закладываю. Такие контакты заранее делаются. Так вот, когда я этим людям... Я сейчас не буду имена регалий, но чтобы вы понимали, это самый высокий уровень государственности. То есть, ну, один из самых высоких уровней государственности, чтобы вы понимали. Да. Когда я им показываю сайт Рассказываю идею, два человека, мне причем я же не рекрутирую тех, кто ездил. Я им объяснял, что мы делаем, для чего нам нужны вот эти фин-лицензии, что мы с ними будем делать. То есть я с представителями от Центробанка разговариваю, чтобы вы понимали, очень высокого там прям статуса, не, не уборщики, в смысле, да. Вы знаете, они мне сказали, что говорят, а мы хотим стать участниками сообщества. Я говорю, так это самое, мы же про другое А нам без разницы, нам нравится, как вы думаете, нам нравится, что вы делаете, и мы хотим свою часть внести, чтобы вы понимали. То есть я людям показал просто наш сайт и донес суть идеи вкратце, для того, чтобы дальше перейти уже на наши переговоры. И когда я закончил говорить о том, что нам вообще необходимо, они сказали, что мы хотим быть партнерами. То есть это говорит о том, что, наверное, что-то мы делаем с вами правильно. Поэтому... Как-то нас там дальше ведут. В общем, все, друзья, отдельная благодарность всем еще раз. Я себе пометочку сделал, то, что вопросов много по криптоноиду. Я завтра улетаю в Барселону, буду в пятницу. В пятницу спланирую ну, в следующую неделю, и мы на следующей неделе проведем с вами несколько вебинаров. То есть отдельно я хочу для спикеров подготовить вебинар, и отдельно хочу по криптоноиду с вами просто поговорить, чтобы вы смогли задать все свои вопросы, которые вы даже неудобны или не хотите, или, в общем, чтобы все спросили, чтобы мы по максимуму все проговорили. Потому что, если вдруг кто-то сейчас что-то недопонимает или ожидал чего-то другого, то это говорит о том, что просто либо вы не знаете, что это за рынок, либо вы не знаете, как он устроен, этот рынок, если вы знаете, что этот рынок есть, да, либо у вас совершенно нет никакого трейдерского торгового опыта, либо что-то другое. Поэтому я считаю, что все-таки важно, чтобы мы просто без всяких там записей, просто кому интересно, мы выйдем с вами и просто пообщаемся, и я вам поделюсь своим опытом. И, кстати, также вот я сейчас, пока Сергей ну, слушал спикеров, я почитал комментарии, там дальше, да, там люди попросили, хотим послушать экспертное мнение Анатолия по поводу, что происходит на рынке, я тоже с вами поделюсь. То есть есть определенного рода соображения, они все примерно, вот вы же знаете, как даются сигналы, да, Обожаю вот этих вот, как сегодня кто-то такое четкое название сказал, это профиция, да, предвидцы, что ли, да, или как провидцы да, провидцы, да, провидцы, да, правильное слово. В общем, рынок выглядит следующим образом, Тут сейчас чуть шутки, да, то есть если не пойдет в самый низ, то пойдет в самый верх, но если не в самый верх, то будет флет. но если не флет, то в самый низ. В общем, вот, так, вот анализ на рынок, вот, грубо говоря. Вот реально я эти... Я уже их читаю, мне уже смешно просто, понимаете, Но ну, ты лучше молчи вообще, ну, зачем это говорить, то есть я не буду вам говорить там, что вот так оно будет, просто проговорю с вами возможные варианты событий, ну, как это будет, никто не знает, есть, у меня есть четко сложившееся мнение, то есть вот за последние пару недель я получил эти подтверждения, и если хотите, я с вами поделюсь соображениями. Вот. И это ну, сделаем-то на следующей неделе. Артур уже все сегодня записал. Э, и в расписании все это будет вставлено. И как минимум два занятия мы с вами проведем. Время пока не могу сказать. Будем уже ориентироваться по месту. Сергей, все, я закончил. Забираем. Так, вот. Шутка удалась про Просто супер зашла. Ну, ну правда. Ну, график рисует, понимаешь. Там, ну, теханализ там базовый, его все проходили. Ну, что ты там нового нарисуешь? Вот я вот, не отталкиваюсь от этих вот... Э, Пытаются объяснить нам, что по анализу что-то будет работать. Да, не работает тех анализ. Ну, каким-то образом, да, но не так, чтобы можно прямо от него было оттолкнуться. Вот здесь лучше посмотреть чуть-чуть на более глобальную ситуацию: а почему именно так, и почему именно так долго, и какими деньгами это все дело финансируется. Или, например, когда мы добрались до дна 4 тысячи, мы так все думали, большинство людей решил: все, 4 уже все предел, майнинг невыгодный, уже все, там, до свидания больше не пойдет. Так вот, друзья, чтобы вы понимали, для того, чтобы продавить ниже четырех, нужно было потратить в два раза больше денег, чем было потрачено до того, чтобы дотащить до четырех. Понимаете, да? А если вы думаете, что это граница, да вообще не граница. Вы не знаете, кто стоит за. Я тоже не знаю, вы не подумайте, что я знаю. Это не, Я не знаю. Но есть определенные соображения. Поэтому, если вам будет интересно, приходите на вебинар, вместе пообсуждаем, чего ждать от рынка. В этом году... Тут не так долго-то осталось. Я вам скажу, либо пойдем вверх, либо вниз, либо останемся во флете. Скажем, особо нового-то я не расскажу, Но, тем не менее, многих интересует именно мое видение, поэтому я с вами. спасибо. Хорошо. Друзья мои, на самом деле, новости все проговорили. Единственное, я хочу вам напомнить. Друзья мои, у нас уже в следующем году... Толь, тебя отпускать надо, да? Нет, я говорю, мы забыли сказать, что карма поднимается, когда лайки ставишь. Ну, там, это вот то я. Он более более такую устойчивую, там более глубокий, понимаешь? Там ой, это Толь, более... твой, твой любимчик уже здесь. Один дизлайкер тут. Слушай, ну у нас по дизлайкерам чуть-чуть не сильно, скажем, это дупликация. То есть, то они сначала пошли, вроде бы все правильно, все по правилам один, потом стало два, потом три, потом четыре, теперь опять один. Ну, короче, где-то на, на пути. Халтура. Да? Что-нибудь что так? Фалтуре. Не знаю. Ну, может, сейчас э, то, что мы сгибаемся, чуть появится там. Да, Нет, я здесь забыл просто. Извините. Сейчас я... Мож можно мне еще кое-что добавить? Конечно. А Не можно, а Конечно. нужно. Ты же помог, приедешь что Я хотел использовать еще моменты. Мы сегодня уже... Алекс Хоффман и я прилетели в Киев. Я сейчас как раз сижу в комнате здесь, в отеле. Владимир тоже только буквально полчаса назад прибыл к нам. Сейчас мы встречаемся после этого мероприятия. Вот э, э, Наше мероприятие подготовлено довольно-таки уже успешно. Сегодня утром э, ребята провели именно школу, где, а, где они о от, том вещали, как ис именно использовать мероприятия в чужих городах или в регионах, где сам партнер, допустим, не находится, не живет, как именно эти мероприятия использовать для роста своей команды. Так что этот вебинар советую я вам, вернее, те, которые сегодня утром не присутствовали на, это, на этом мероприятии, посмотреть записи. Мы выставляли ссылку в разные чаты, в том числе и в Лигу. Вот, У нас в среду на семинар уже зарегистрировалось, на, на, вернее, на, на презентации зарегистрировалось около 200 человек. Я думаю, минимум 350-400 будут, как и два месяца назад. Ну и, соответственно, в субботу-воскресенье наше большое мероприятие на которые еще не все зарегистрировались, то, по крайней мере, уже большое количество э, подписались на, наш, на нашу регистрационную страницу. Так что вот еще типа, такого, типа такой маленькой рекламки я хотел еще использовать эту ситуацию, э, вам сообщить, чтобы… Ну, чтоб... еще можно маме привет передать. Да, Нет, действительно, да, мы, Эдуард, здорово, что ты как вовремя приостановил выход из эфира. На самом деле там собрались профессионалы высокого класса, в частности, в Киеве, и все, кто рядом, и хоть какая-то возможность появиться на мероприятии, то я вам так скажу, что чем, бы мы ни начинали, то есть какой бы мы действие, какое бы мы начинание делали, Uh, есть определенный заряд энергии. И вот этот заряд энергии, если я не посещаю мероприятие, то есть своего рода до заправки не делаю, он теряется. Люди, ну, и летают, ну, как... Потом начинаются... Uh, тут соратники другие появляться рядом, советчики, да? Это, это люди, такие есть люди, такой отдельный класс людей, которые знают все. То есть мы все знаем. Ну, кроме где деньги брать, а остальное все знаем. Мы тебя даже научим, где тебе брать, но мы сами не знаем, но мы тебе поможем. Вот, uh, то есть... Для того, чтобы себя держать в форме, также это вот Антон может спросить, Антон что с нами, нужно ходить на тренировки, то есть заниматься спортом. Если ты занялся спортом, то делай дальше, потому что если не делаешь, все мягким потом. Да, вот как у меня, видите, все висит наоборот. Вот. А, а хотя раньше все устояло как надо, понимаете? То есть, вот. и, а теперь вот по-другому стало. Ну, не суть. Суть в том, что вот здесь вот точно такая же идет тренировка, либо ты вот ее прокачишь, либо нет. И плюс очень важная эмоциональная составляющая. Очень часто бывают какие-то вопросы, которые вот висят в голове, и вот ты себе раскручиваешь, что-то вот надумываешь, там, знаете, у людей такая фишка бывает, там, не спросишь, я а накручиваешь себе. Накручиваешь себе так, что уже плохо становится сам сидишь, а уже, блин, а как жить дальше, понимаешь? То есть вот реально из ничего там. Вот. А вот подобные мероприятия, они как раз созданы для того, чтобы можно было и поздороваться, там, обняться, там, поговорить, обсуждать, получить новую информацию. Ну, Но вспомните Казань, что я вам рассказываю. Там люди все еще там, я все еще там картинки смотрю, и прям в Казани охота, я не знаю. Вот. То же самое это Киев, поэтому Володя там, Эдуард там, Алекс Хоффман там, а Женя Фельдер сам он Жизнь. сейчас еще, он Я... ä, делает турне по Украине и приедет в субботу, подъедет к нам. Он вот такой и, еще. Да, да, да, он ä, по, по регионам проводит презентации и школы в каждом, в четырех городах, по, по два дня он там по, чуть ли не по две презентации в день проводит. И к нам подсоединиться в пятницу, в субботу. Вот. И, кстати, мы на воскресенье на сами тоже выделили тоже полчаса тебе на, э, ну, на онлайн-трансляцию. Так что мы с тобой еще свяжемся, чтобы ты знал, в какое время ты э, к нам выйдешь на эфир. Да, да. С удовольствием. Если позовете, то я приду. Да, мероприятие, это родом лидеров. Хочешь вырастить пять лидеров, 10 привези на мероприятие. Ну, это всегда еще такое было, Да, да. Ну, хорошо. В общем, все хорошо, что все хорошо. Я тогда отключаюсь, у меня уже совещание начинает. Все. Всем пока. Хорошо, то есть, спасибо за новости. Пока-пока. Друзья мои, ну что же, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии под видео, это очень важно. Если кто-то еще не нажал колокольчик, то нажимайте, чтобы не пропускать наши новые видео. И еще, друзья мои, я бы очень а, настоятельно рекомендовал и про попросил бы всех перейти а, в нашу официальную группу ВКонтакте. Потому что там у нас проходит сейчас а, и конкурс. Мы разыгрываем билеты на Гуру блокчейн форум, который состоится 16 февраля в Санкт-Петербурге. Это действительно будет знаковое мероприятие для всех, кто желает более детально разобраться в мире криптовалют, блокчейна и как это будет в ближайшее время внедряться в нашу повседневную жизнь и в бизнес конкретно. Вот у нас идет сейчас там розыгрыш билетов. А, участие для конкурса очень простое. А, в нашу группу туда подключен бот, и все, что вам нужно делать, это оставлять лайки, комментарии и репосты. Бот автоматически считает баллы, и вы видите свое изображение, если вы являетесь лидером. Если хотите узнать, сколько вы набрали баллов, все, что вам нужно, это написать в сообщество слово «счет». И бот автоматически пришлет вам ваш счет. Там, кстати, сегодня после Easy появится пост, где будут первые 50 участников и их баллы. Будьте активными и все, что нужно, чтобы победить в этом конкурсе. Конкурс будет еще идти две недели, поэтому у всех есть шансы. Также хочу напомнить, что у нас а, в нашей группе ВКонтакте проходит первый, а, скажем так, онлайн-квест, который называется «Матрица». А, уже там есть победители, но а, есть еще для тех, кто будет занимать 4, пятое, шестое места, также у нас есть призы. Мы будем делиться нашей а, библиотекой с вами, друзья мои. Поэтому переходите все в ВКонтакте, участвуйте, давайте проявлять активность в соцсетях в том числе. Ну и естественно, не забывайте подписываться на Инстаграм и Facebook, потому что все новости, все посты там тоже отображаются. На этом все. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Увидимся с вами, как всегда, в понедельник в 20.00 по московскому времени. Удачи, успехов, будьте здоровы, берегите себя, пока.